Если говорить о том, каким образом создается капитал, нужно понимать, что есть капитал. И давайте поговорим сейчас непосредственно про капитал. Есть очень классная книжка, вообще я считаю, что капитал это одно из лучших произведений, которое было написано по поводу того, как устроена экономика, как устроена экономическая машина, кто такие капиталисты, откуда берется непосредственно капитал. Это, это так и называется одноименная книга Карла, Карла Маркса. Давайте рассмотрим, что же является капиталом. Все, что производится на обмен, является товаром. Это вот первый тезис, да, который вы непосредственно должны устроить. Товар – это одновременно ценность и потребительская ценность. Друзья, пожалуйста, поставьте плюсы, кто понимает, в чем различие ценности и потребительской ценности. То есть Который приводит к пониманию того, как, как ведет себя капиталист, и что сам по себе соответственно пред, ну, представляет собой товар, чтобы вам было понятно, да, допустим, человек изначально, когда было натуральное производство, когда не было товаров, обладающих потребительской ценностью то есть, товар, который имеет одновременно собственную ценность. Вы пошли на пруд или на речку и наловили рыбу, поймали рыбу для собственного потребления. То есть, рыба сама по себе обладает ценностью для вас. Да? То есть, это ценность товара этого. При этом есть потребительская ценность. То есть, если вы ловите рыбу не для того, чтобы потребить самостоятельно, а с целью ценность этого товара заключается в том, что вы эту рыбу продадите. То есть, вы, вы, по сути, добудете ее, создадите этот улов, эту рыбу, создадите непосредственно для того, чтобы он стал объектом обмена, обмена вот этой рыбы на эталонный товар – деньги. То есть, вот это вот потребительская ценность. То есть, если вы строите дом, чтобы жить в этом доме самостоятельно, это внутренняя ценность дома, когда вы его непосредственно строите, то он, он для вас, как потребителя этого дома, да, он обладает ценностью. Если вы являетесь застройщиком и производите, строите этот дом для продажи, то, соответственно, он обладает потребительской ценностью, удовлетворять потребности другого человека. Поэтому вот а, товары всегда, они обладают двумя этими характеристиками, ценностью самой по себе и второе – это потребительской ценностью. Это понятно, если понятно, ставим плюсики. Соответственно, производство товара изначально не для потребления, не для собственного потребления, а для обмена, Аристотель называл хрематистика, то есть еще тогда философы греческие, да, то есть они пришли к тому, что производство товара на обмен как раз таки является неким таким подобием создания капитала. Товары, то есть это потребительские ценности, произведенные на обмен, поэтому тоже нужно понимать, что когда товаров на обмен производится больше, чем его могут непосредственно потребить, то мы говорим о цикличности, да, то есть кризис перепроизводства, кризис экономики, то есть товаров услуг произведено достаточно большое количество, а по каким-либо причинам эти товары не потребляются. И это приводит, соответственно, к замедлению экономики, к падению чистой прибыли капиталистов, к сокращению персонала, к увольнению персонала. Люди, соответственно, находятся без работы, э, они начинают распродавать свои собственные активы, чтобы хоть как-то прожить, перекантоваться, и в этом случае экономика сжимается потребление и наступает период кризиса. То есть, это опять-таки, если понятно, да, то давайте поставим плюсики